И мы продолжаем наблюдать с вами за матчами гидры на этот раз уже против микса. И здесь, кстати, фрезы куда-то полностью пропали. Вот видите, что называется, демка записалась. Та немножко кривовато, а это нормально. Опять Гидра будет удивлять своими конкурсами интересными. Ну, Тамада в предыдущем матче не особо удивлял, но был на что посмотреть. Доги стайл флекс, энтри фраг, не энтри, прошу прощения, разменный минус. И давайте, в общем, сейчас пока мы разберемся с тем, что и как, куда будут выходить игроки коллектива Гидра, а уже потом будем знакомиться с составами и непосредственно поговорим о всем происходящем здесь. Занятие точки А проходит, ну, слабо, я, наверное, выражусь, если скажу, успешно Абсолютно успешно, там с ножом, смотри, уже прыгают Они его еще и там просто закуканить только что хотели на ножик Моменталки, смотри, накидывают Ну и наглец Фома э, пытается догнать соперника, имея глок в руках В общем-то, дистанция такова, что с этой дистанцией, конечно, будет в разы удобнее играть именно игроку Атаки. Ну, сюда подбежал в лицо 0-3 и забрал Макс а, Составы. Микс — это Ламберт Джампер. Э, кожура, давайте просто будем называть. Никнеймы в этом матче сегодня, к сожалению, не очень лицеприятные. Макс Фулфокус full Фокус э, и Морфус. А команда Гидра. Это Доги Стайл Флекс. Усик э, в лицо 0-3. Тамада и Фома. В общем, да, есть парочка человек, никнеймы которых произносить не очень хочется. Что здесь происходит, дорогие друзья? Здесь матчмейкинг. Команда Гидра решили сыграть просто э, рандом-каточку вот, против пятерочки соперников. И вот эта пятерочка соперников неизвестно откуда. Единственное, что я могу точно сказать. Один из этих игроков э, из России. Все остальные хреново знает откуда. Русскоговорящие, как вы видите, есть в этом матче, да, у микса. Но из какой страны они? Может, это белорусы, может, это... Uh, русские, может это украинцы Может это кто там еще там По-русски может разговаривать Казахи, да кто угодно, черт возьми Это могут быть Из стран, так сказать uh, Ближнего зарубежья Доги uh, Стайлфлекс забирает кожуру И Морфус последний Получает в голову от Усика И это 2-0, дорогие друзья В очередной раз, как вы можете заметить, команда Гидер Начинает в атаке, как в общем-то и свой предыдущий Матч против турецкой команды Хармит Ван Точно так же этот матч они начинают в слабой стороне. Но если на предыдущем матче они выиграли первую половину со счетом 12-3, то здесь, конечно, вопрос каково будет расстояние э, и будет ли оно вообще в пользу команды Гидро, потому что это все таки не турки. Здесь черт узнает, что вообще получится. Но Энтри за Доги ставил флексом замечательнейший. Хэдшот сейчас сделал, а вот теперь Усик ошибся. В упоре не сумел забрать оппонента. Пожертвовал собой во имя сбора информации, наверное. Два последних игрока обороны находятся в коннекторе. Первого из них забирает флекс. И, как и... и какие тайминги, а?! Я только хотел сказать, и он отворачивается, когда там еще один соперник. Но нет, черт возьми. Чуичка сработала, и он все-таки повернулся в нужный момент. И сделал минус в коннекторе. Это 3-0. Ну и также, наверное, еще раз напомню На первой карте уже напоминал Напомню и на этой тоже Впереди, а точнее завтра, дорогие друзья Нас ждет трансляция по Ведьмаку Ведьмак 3 и его дальнейшее прохождение 12-я часть этого самого, кстати говоря Прохождения Буду завтра стримить в 6 часов вечера По МСК где-то часика 4 Там плюс-минус вот так так что, кто желает, приходите, посмотрите, пообщаемся, покекаем и так далее. Доги Стайл Флекс в очередной раз энтри фрагует. Вот если в предыдущем матче он не особо блистал, но в целом был полезен чаще своей команде, все-таки чем бесполезен, то сейчас польза от него ощутимо выросла, потому что сейчас это энтри фраги, это какие-то, ну, не клатчи, Окей, но минимум по два там, грубо говоря, кила он, по-моему, практически каждый раунд делает. Тамада с его э, интересными конкурсами все-таки отличился. Сделал минус с P250, маг 7 с АВП он находится сейчас в яме и получает от все того же самого доги стайл флекса. Четыре раунда позади. доги Style Flex настрелял 9 киллов, как я и говорил. В общем-то, в среднем даже чуть-чуть больше, чем... По 2 килла в каждом раунде. То есть вот это сразу видно. Сразу видно, что вот в этом матче он включился а, на чуть большее количество процентов, нежели в предыдущих. Но пока, дорогие друзья, оборона все никак не восстановит адекватную экономику и не приобретет полноценный набор адекватных девайсов. На данный момент, вы вынуждены а, игроки микса... Довольствоваться p 90 МП-9, деглом, ну, понимаете, да? И только лишь две м есть. При этом, по-хорошему, одну м надо ставить на точку А, вторую на точку Б, Но вот здесь, благо для микса, промахивается тамада. Этот минус со снайперской винтовки в перспективе, конечно, очень был бы важен. Но он все-таки есть. Он все-таки есть. Ламберт-джампер. Непонятно, для каких целей, но все-таки... о о Вот это да! Вот это забежал Я даже не знаю, что сказать, честно сказать Честно говоря, дорогие друзья Потому что этот момент, конечно, ну, он зафейлил Очень сильно раунд Для uh, соперников Фома реализует хорошую позицию Минус макс 7, ну По идее, 3 в 2 конечно, такое отдать будет Очень сложно, но Фулл фокус Два минуса, и третьего не забирает Но вот тут уже один на один И была информация по кожуре, в общем-то Что он находился на точке А я не знаю, что смешнее в этой ситуации, дорогие друзья То, что Фома чекал апсы В момент, когда была четкая информация о том, что э, Поджим ямы был со спины оформлен Что игрок атаки, простите, игрок обороны находился на споте А И навряд ли мог бы оказаться как-то на коврах В теории, конечно, он мог бы зайти через мидл Но тогда Фома его заметил бы Ну, то есть через Андер бы, если он пошел Фома, находящийся на миду, увидел бы его Поэтому очевидно, что стоило ждать его с точки А. Ну и он куда-то не туда, короче, смотрел. Но при этом, при всем, еще, опять-таки, что смешно, это то, что кожура не сумел с п 90 в упор практически прожать оппонента. В лицо с арбузиком на аватарке вырубает кожуру. На миду у нас, кстати, находится еще один игрок, и есть игрок в зигзаге, но ну, игрок в зигзаге ошибся, проявив излишнюю агрессию, не стоило этого делать, учитывая то, что позиция была не на 100%, так сказать, уверенная, иначе перестрелку, я думаю, выиграл бы игрок обороны как раз-таки. Фома! Дождался, пока к нему уже в спину зашли соперники, ну и Макс Эван два минуса. На миду. Оставили в соло усика, у усика есть снайперская винтовка, ну и усики, разумеется. Ну, не знаю, конечно, такое очень будет тяжело выиграть. Да, В идеале игроки обороны попросту даже не должны никуда лезть и пушить, но фул фокус считает немножко иначе, и поэтому нам не придется ждать окончания этого раунда по таймеру или смотреть на попытку реализации клатч-раунда. От игрока команды Гидра Все заканчивается достаточно банально и просто Это 5-1 и перестрелку Парадоксально, но снайпер проигрывает Непонятно, кстати, как так получилось Что-то, видимо, не пошло Потому что я Услышал достаточно поздний выстрел Со снайперской винтовки То есть не сразу, очевидно, заметил Джампер Аркада в яму Ну, с одним минусом Ну, я не знаю, стоило ли ради этого Как говорится, брать Петушка и идти с этим петушком Пытаться забрать э, яму Вот не знаю, дорогие друзья Честное слово, не знаю Мне кажется, не стоило Тоги стайл флекс Вновь берет снайперскую винтовку И делает минус Куда-то там, по-моему, на джангл прилетел минус Если я не ошибся Соло, макс 7 кстати, тоже со снайперской винтовкой Ну, здесь дымы развеиваются И здравствуйте А я вас заметил, говорит товарищ в лицо и расстреливает Макс Эвена, счет 6-1. Раунд хоть и был поначалу многообещающим для микса, но довести его до ума, увы и ах, не сумели. Вполне возможно, потому что это микс. Никогда не устану напоминать, дорогие друзья, это очень частое высказывание, лично которое я говорю на подобного рода матчах. Команда, играющая против микса. Микс априори слабее, чем команда, потому что у команды есть сыгранность, да, потому что команда это всегда, в первую очередь, одно целое. У микса этой сыгранности нет, у них есть понимание, как надо играть, но не более того. И вот сейчас, как минимум вот в этом раунде, команда Гидра продемонстрировали нам не самую качественную атаку, потому что, выйдя на мидл, хоть один-то минус бы сделали, но просто вот ради приличия хоть один да. надежда только на тебя. Да, под флешку удается сделать минус по Морфусу. И даже удается еще и убежать. Смотри, наглый какой. Еще и АВП прихватил с собой. Ну вот, два АВП игрокам атаки-то, мне кажется, здесь не нужны. Честно говоря... Не то чтобы я думаю, что они будут с них промахиваться Скорее я просто предполагаю, что есть не кисленькая такая вероятность того Что эти снайперские винтовки срежут очень большую часть мобильности у игроков атаки И зайти на точку будет совсем-совсем непросто Тем более, ну, очевидно, да, по миду информация есть Есть информация, что это не точка Б, дорогие друзья Вот вообще ни в коем образе на Б никто точно не придет Это спот А, можно уже смело заходить со спины сбоку с припёку, да откуда угодно можно заходить, и снайперы ничего не смогут с этим сделать. Они убьют лобовую атаку, но не убьют никогда вот кожуру, который на всех парах с по 90 в спину забегает. Такое не выигрывается, опять же, от слова «невозможно». Это невозможно выиграть, потому что две снайперские винтовки, играя 2 в 4 в атаке, это что-то прям совсем болезненное, честно говоря. Ну и на табло закономерные 6-2. Три снайперские винтовки у игроков обороны. Вот здесь, конечно, опять меня тоже немножечко терзает э, смутные сомнения о том, что целесообразность покупок трех снайперских винтовок это прям вообще такое себе. На что надеются, в случае потери вот сейчас, например, на точке Б у нас находится фул фокус. Предположим, фул фокуса сейчас убьют. Как выбивать с тремя авиками? Ну, вот дымом сейчас просто банально тушится костер, и начинается выход, да? Нет, не начинается. На самом деле игроки команды Гидра придумали хитрую э, стратегию. Фома в данной ситуации сделал минус на точке А и тем самым не позволяет адекватной перетяжке случиться на точку Б, при этом как бы заставляя игроков обороны сидеть э, на своих позициях. И, в общем-то, это удается. Очередной размен на Меду, а размены, как известно, атакующему звену всегда на руку. Поэтому пока у команды Гидра ощутимых каких-то проблем нет. Тоги стайл. Флекс. Был отдан на откуп вражескому снайперу. Ох ты! Ничего себе, Джампер, То какие-то Нереальные фраги с ä, P90 Постоянно творить теперь еще и с АВП демонстрирует нам Мастер-класс в лицо 94 хп Один на один с Макс Эваном Кстати, Макс Эвен ждет своего соперника И в лицо вполне себе Рискует сейчас, кстати, попасть под Визави, потому что бомба-то у нас в окне лежит Нет, подождите Бомба не в окне, бомба в Андере Оу! 7 хп остается после выстрела, дорогие друзья. И неправильную позицию сейчас немножечко избрал, конечно, в лицо. Стоило бы после выстрела, наоборот, отойти влево. Отошел вправо. Автоматически оставил себя без позиции, потому что и справа придется потом опять же бежать влево. Мимо поля зрения э, соперника. Если бы отходил сразу влево, то там появлялась бы возможность, допустим, спрыгнуть вниз... Выйти, например, в зигзаг Ну, что-то можно было бы еще сделать Но зайдя вправо, он обрек себя как бы по факту На перестрелку обязательно И эту перестрелку, к сожалению, проиграл У команды Гидра Немножечко закончилась экономика Вот прям самую малость И поэтому а, с а, глачками Ребята решили занять точку Б И, кстати, надо признать, достаточно успешно Оформили выбивание игроков обороны с этой позиции. Теперь основная задача хотя бы поставить бомбу, ну и желательно разжиться девайсами, которые были у игроков обороны на точке Б. Тамада, о, Тамада жестко. Услышал, услышал в спине топает и это минус. Ламбер Джампер, дорогие друзья. В соло остается Макс А теперь уже видит трех соперников. Ну, точнее, понимая, что у него три соперника, он их видеть-то, конечно, не видит. Но вероятность того, что он вообще попытается что-то выбивать, крайне мала. В результате все пытаются убежать на сейф. Но вот Томада знает, какую позицию нужно отрезать. По всей видимости, да, но Макс остается в респауне. А туда бежит. А туда бежит Усик, который все-таки расстреливает Макс и не позволяет засейвить ему АВП. 7-3. И вам привет, Исламбек. Приветствую вас. Приятного вам просмотра. АВП плюс АВП. Плюс э, калаш, плюс калаш. И плюс эмочка. Красивый достаточно интересный закуп у команды Гидра. Но, опять же, вот две снайперские винтовки в атаке. Лично я целесообразным не считаю приобретать. Даже для профессиональной команды, я уж молчу о любительской, потому что, ну, во, во, во какие беспределы начинаются Доги стайл флекс, 65 хп остается, тем не менее, в ответку все-таки сунул фул э, фокусу, ну, хаешечку туда в окно, и, по сути, это еще минус один Окей, долетает туда Молик, и Тамадас сжигает Морфуса Занят мидл, по сути, последний оплот команды, если можно назвать их, конечно, команды. Последний оплот микса находится в коннекторе Но коннектор практически выбит, как, в общем-то, уже и выбита точка А Бомба, между прочим, вообще на точку А идет Невзирая на то, что, по сути, был запущен сейчас мидл, открыт зигзаг И можно было смело бы, например, занимать точку Б Но изначальным планом команды Гидра являлся именно захват точки А как бы это не звучало Поэтому все действия на меду Лишь подготавливали э, Так сказать, плацдарм для выхода Макс 7 Бесподобная реализация Энки в тяжелый клач-ситуации Делает уже третий минус, боже мой Один в два Ну, перекрестный огонь Очень-очень зря сейчас, конечно, именно так играют игроки атаки Зачем они лезут его пушить? Для меня остается загадкой Диффузата есть Дефьюз Успел. Успел! Просто стыд! Простите меня и позор, но я иначе не могу сказать. Бесподобно Макс Эвенам сыграно. Поаплодирую. Но как? Как можно один в пять отдать? Зачем его пушить было? Чё это вообще такое было? Ааа! Выкалите мне глаза, я не хочу это видеть еще раз. Это просто жесть. Это! Просто жесть, нахрен. Я после такого обычно КС всегда удалял, кстати. Ну, это просто потому, что я любитель бомбануть. Если у меня вот какие-то такие раунды случались, я просто прям э, delete this game и все, и больше в нее не захожу месяцочек, а то и бывает и два. Ну, а потом вообще в результате удалил и перестал заходить. Ну и сейчас, конечно, выход где, блин. Я на первой карте хвалил команду Гидро за то, что они с раскидкой выходят на точку. И где раскидка в этом раунде? Хоть какая-то. Есть флешка, есть молотов. Почему все просто так в дымы выходили и умирали? Непонятно. Немножко сейчас играют гидра. И из всех миражей... А это третий мираж уже, который я смотрю. Э в исполнении гидры вот... Сейчас что-то как-то делают вообще лажу. Б без обидочки, ребят. Вот не хочу никого обидеть. Но это не КС, вот то, что сейчас я видел, а прям... Ладно, смотрим дальше. Умит, э, всем привет, особенно приветствую вас, Александр, приятного просмотра. Умит и вам тоже приятного просмотра, и вам отдельный, отдельнейший привет, раз уж и вы мне отдельный привет тоже передали. Крепкого вам здоровья! 34 секунды до конца раунда. Усик со снайперской винтовкой ФАМАС с Эмочкой. Попытка занятия точки А по-прежнему сохраняется. ну вот тут, конечно, недочек, и недочек. И Усик. И что самое главное, Усик не знает, что соперник не спрыгнул вниз. Но соперник. Соперник молодец, сам лоханулся, что называется, подарил раунд сейчас, очевидно, конечно, кожура оппоненту, потому что не сумел его убить первее, но это 8-4, хорошенький-хорошенький такой стартецкий. Спасибо, как настроение у вас пропали вы совсем? Умит, вы что, на моем канале, вот у меня впервые за ближайшие 12 дней был выходной, вот вчера и позавчера, а до этого трансляции 12 дней подряд шли на моем канале, я вообще ни разу никуда не пропал. но ну а настроение у меня замечательное. А вообще трансляции идут всегда с понедельника по пятницу. Что бы ни происходило, это прям железно. Практически всегда. И в последнее время еще и периодически по выходным тоже комментирую игры. Так что... Это что-то вы не про меня. Морфус. Минус тамада пытается остановить выход игроков атаки в соло. Здесь ему, кстати, уже Максевен пришел помогать. В результате остановлены. Вот это жесть. Пулемет. Пу Пулемет. Как вообще до такого сейчас гидро докатились? Очень странный раунд. Ну, очень странный. Ну, я понимаю, опять же, что заход в спину, возможно, был немножко нечитаем. Понимаю, что... Нет, не понимаю. Я как бы сейчас не пытался притянуть за уши этот раунд, но я не понимаю, как можно было испугаться выйти. После того, как вот, ну, первый ваншот с дигла прилетел. Почему дальше не пошли выходить? Ну, ваншот же прилетел с дигла. Понятно, что там экономика на ладан дышит. И надо эту экономику было трепать по полной. Ну, ладно. В общем, это такой рабочий момент. Я, конечно, прекрасно понимаю, что это человеческий фактор, и люди порой ошибаются. Но вот как сейчас-то играть раунд? А вот зачем усик купил дробовик? А, ждать аркаду? Ну... Но... Нужна статистика Для такого нужно понимание а, Нужно понимание того, аркадит ли оппоненты в различные какие-то точки И будет ли сейчас аркада от кожуры Ну, кожура, да, любит, любит по аркадить на самом деле Но аркадит очень закрытый, вот сейчас убежал Таким образом, дробовик обесценен Странный матч, откровенно Полностью согласен с вами, Мид, да Матч странный Гидра, команда достаточно сильная играющая четвертый матч уже в рамках моей трансляции, три из которых она выиграла, делают сейчас что-то непонятное, совсем непонятное. Ну, опять же, ладно, справедливости ради, они выиграли первую половину досрочно со счетом 8-5 как минимум на данный момент, да? Тамада, вот что делает вообще? Вот, что делает. Продал тиммейта, чтобы дать разменный минус и не удается забрать. Четвертого для победы в раунде. 6-8. Последний раунд первой половины. Ну, и в общем, здесь даже 8-7. Все равно команда Гидра стали победителем первой половины, по сути. Уже как ни крути, но в атаке они сыграли хорошо, на самом деле. Какие бы глупые где-то ошибки они не допускали, важно понимать, что они все-таки стали победителями, то есть взяли больше, сопер... больше соперников раундов. Но, если бы первая половина длилась бы, например, не 15 раундов, а 30 Тогда, я думаю, команда Гидра взяла бы уже меньше. Потому что в начале они получили буст, там, пистолетки, да, вот всякое такое. Вообще шли 5-0, между прочим. Но дальше что-то пошло совсем явно не по плану. Ламбер Джампер занимает позицию на меду. Ну и у нас какая-то, опять же, странная расстановка Игроков коллектива Гидра по точкам. Сейчас два игрока находятся под точкой а и активную проброс этой точки ведут. При этом бомба находится в апсах, но вообще на самом старте, на коврах на точке Б. И к как ее тянуть? Как ее тянуть? и Тянуть ее будут все-таки на точку Б. Но фейк справедливости ради сработал. Игроки обороны покинули свои позиции. Ну, кроме Морфуса. Морфус с пулеметом остался все-таки на точке Б. И в результате был убит игроком с тикнеймом в лицо. Два игрока команды Микс. Два игрока Микса, попросту, если. Остались против четверых игроков коллектива Гидра. Минус от фулфокуса. фокуса. Усик, забирает Макс ну и забирает последнего живого микса, последнего живого члена микса, а, счет 9-6. Ну, как я уже говорил, счет боевой, бороться может как одна команда, так и другая, здесь нельзя сказать, что для кого-то здесь что-то плачевно, для кого-то нет, все, мне кажется, хорошо и для Гидры, ну и команда Микс хоть и проиграла первую половину, но типа не с таким уж и ужасным счетом. Напомню вам, дорогие друзья, что 57% опрошенных в моей группе ВКонтакте отдало свои голоса за победу команды Гидро со счетом 2-0. Пока что они выигрывают 1-0, поэтому... Простите, дорогие друзья, мой Песя что-то услышал и почему-то посчитал нужным сейчас залайть. Если вдруг вы его услышали, извиняюсь, извиняюсь. Так бывает, когда моя супруга не дома. Когда моя супруга не дома, мой пёс или её очень... Очень ждет. ЦЗшечка не дала ни единого минуса игроку с никнеймом в лицо. Патроны закончились. Вот здесь надо было брать нож и выпрыгивать просто на соперника. Пока тот перезареж... Зарезал! вода зарезал! кек, чебурек. Бог ты мой, фул фокус. Один против троих. Тут Юспы, конечно, на дальней дистанции должны решать такую ситуацию. Потому что это все-таки... Юспы. Яма закрывается дымом, и перспектив после этого дыма, в общем-то, остается еще меньше. Единственная ошибка, которую сейчас могут совершить игроки команды Гидро, так это то, что они попросту пойдут пушить своего соперника. Такое сегодня уже было. Поэтому я не удивлюсь. Очень важно понимать ситуацию, потому что один в 5 отдали. А здесь соперник с Текнайном так 9 вы сами знаете, дробил та еще. Но без минуса. Все-таки без минуса Гидра отстояли пистолетный раунд и отстояли свою экономику. Счет 10-6. Разница в 4 матч -поинта. Минус экономика с атаки. Плюс... Плюс сюда, в эту копилочку, неудач. А, отсутствие поставленной бомбы. Ну и как результат, в общем-то, все это сводится к тому, что... Все будет совсем непросто во второй половине. Но Микс достаточно неплохо стреляет. Они, может быть, тактически будут не так сильно подкованы, как команда Гидра. Но они могут превзойти где-то в каких-то моментах стрельбой. Потому что там и даже с p 90 из пулеметов убивали оппонентов. Усик. Странно, кстати, сейчас очень Усик сыграл. Видел прекрасно. Смотрел в это место. Ему соперник выбежал на прицел и остановился. А Усик даже стрелять не сразу начал. Куда в таком случае смотрел Усик, если его прицел был в окне? Усику надо дать ремня. А в лицо! Сейвит снайперскую винтовку и сейв, да, скорее всего, дорогие друзья. Не будет никакого ретейка. 2 в 4 игроки обороны попросту даже, ну, видимо, не пойдут. Хотя вот сейчас я бы уже лично пошел. Но нет диффузов. Дефьюз киты отсутствуют как явление у команды Гидра, хотя странно, почему они отсутствуют, учитывая, что они выиграли пистолетку. Ну, теперь приходится, опять же, отдавать раунд, который, ну, нельзя было отдать. Ну, вообще, как можно было представить, что этот раунд будет отдан? Энтрифраг, который должен был сделан быть, должен был быть, точнее, сделан командой Гидра, был отдан Миксу. В результате Микс еще и с глоками просто задавили соперников на точке Б. Снайперская винтовка была куплена зато во втором раунде. Ёлы-палы, сейчас бы не следить за деньгами во второй половине при таком счете. 10-7 в результате мы с вами получаем. У Усик снайперская винтовка, само собой, у Гидры форс, скаут. Фома вообще на галике, ну, не знаю, прям не знаю. В обороне хорошо играть на мираже. Но надо никогда не забывать про то, что экономика у обороны всегда слабее, чем у атаки. Усик, кстати. Кстати, не зря купил АВП. Минус кожура. Заметил еще одного соперника. Но ну, вот здесь, конечно, уже лучше не вступать в перестрелки. Однако Ламберт Джампер зачем-то пошел и отдался все-таки. Здравствуйте, как вы? Привет из Узбекистана, город Самарканд, пишет. Грозный, грозный, самаркандцам всем огромный респект и привет. Я замечательно, а как вы? Макс Эван остается последний. В руках его автомат Калашникова. И бомба, кстати. То есть в перспективе он мог бы ее куда-то унести и попробовать поставить, если бы не одно маленькое но по имени Фома. А нет. Фома умудрился здесь отдаться. Ну, не знаю. Уже был раунд, когда один в пять 1 в 5, кстати, Макс как раз-таки затащил, поэтому здесь я заранее не хочу ничего думать и не хочу ни о чем говорить, потому что в любой момент все может измениться совсем. Вот совсем не в ту сторону, в которую вы могли бы подумать. 11.7! 7 Простите, дорогие друзья. 11.7! 7 Гидра, в общем-то, ну, реанимировали, так сказать, свою мертвую экономику. Вжарили uh, разряд из дефибриллятора. Но. При этом не просто восстановили свою экономику, но еще и лишили соперника экономики. И это важно. Но не просто важно лишить соперника экономики. Важно еще и как-то добиться какого-то плюса. Здесь пока все не совсем очевидно. Потому что размены. Потому что размены не такие уж и уверенные для обороны, у которой имеются девайсы. Ситуация это 3 в 2. И глобально, в общем-то, непонятно, достигли ли гидро здесь успеха. Очередной размен... Два в одного остается Морфус. Бомбы, между прочим, у Морфуса нет. Бомба лежит в данный момент а, под стейлсом. Ну и АУК, конечно же, в такой позиции куда более интересный, куда более рабочий девайс, а, чем тот же самый автомат Калашникова. Потому что здесь можно ну, войти в зум, так сказать, и этим зумом попасть. Хотя бы как-то попробовать попасть по оппоненту. 12-7. Экономика, между тем, у атаки не восстановилась, потому что, опять же, форс на форс на форс. А Юмп, Бизон, Галил, Калаш и Дигл. Интересный закуп. На мой взгляд, недееспособный. Но вот Юмп уже поменяли, и здесь, конечно, грубая ошибка от Фомы. Отдача позиции в коннекторе и потеря, полностью потеря контроля Медан. Здесь в полупассиве стоит... Тоги стайл флекс, который промахивается Первый раз промахивается, второй, ну хотя бы Третий не промахнулся, уже радует Ну а в свою очередь сейчас Также контакты на зигзаге Хотел дать красивый ноузум no Хотел дать красивый ноузум no э, Дважды И короче, Тоги стайл флекс Не надо так Пожалуйста Гидра все-таки выигрывает раунд, но с огромными Конечно проблемами, с огромными Экономическими потерями Потеряна снайперская винтовка, потеряно много, достаточно было девайсов. Но в целом, в целом, раунд выигран, и поэтому, естественно, деньжата ребята все-таки получили. Ну, а у микса очередной форс. Да, форс на форс на форс на форс. p 250 три дигла и mp 5 в теории бай такой вот. С таким баем лично я вижу какой-то быстрый прессинг одной из точек. Ну, будь то либо Б, будь то либо А, неважно. Но важно, что такой раунд проще, наверное, и целесообразнее разыгрывать быстро и жестко пытаясь э, пушить. Просто брать, так сказать, числом. Проследовал размен на коврах, и Макс 7. Все-таки не отпускает тамаду. Я думал, тамада в последний момент все-таки сумеет развернуться и забрать своего соперника. Но нет, не удается это сделать. Зато вот кожура. Зато вот кожура легчайший минус по доги стайлу. А почему? А потому что доги стайлу мидл никто не смотрел. И это опять же очередной плюсик в копилочку моих высказываний, когда я говорю, что э, очень важно на мираже контролировать мидл. И вот не все это понимают, к сожалению. И вот почему. Потому что к вам потом заходит в коннектор как к себе домой и расстреливают в спину. И вроде бы надо в таком случае ругаться на тиммейтов, ведь тиммейты пропустили. Но глобально тиммейты в этом не так уж и виноваты, потому что изначально позиция была потеряна. Бомба лежит э, посередине точки А. Игроку атаки предстоит пройти долгий и непростой путь через вражеский спаун. Забрать... Uh, усика Ну и, собственно говоря, с девятью холспойнтами Один на один с Фомой Попытаться вытащить Но у Фомы здесь, конечно, позиция uh, сверхпрофитная, Такое просто не должно отдаваться Вообще никак Ну, ставится бомба И понятное дело, опять же, что это не фейк Учитывая, что до конца раунда оставалось 4 секунды uh, Делать нечего, кроме как ставить Поэтому тут, конечно, Фома выходил наверняка. И микс, команда микс берут паузу. И заметьте, эта пауза не за вылет кого-либо. Это пауза с целью паузы, да? То есть у нас, скорее всего, TeamTalk, черт возьми, у микса. Вот такие у нас сейчас интересные миксы проходят, дорогие друзья. Где команда, которая командой-то по сути и не является, а впервые, грубо говоря, друг с другом играют. Играют матч и еще и берут паузы. Тактические, стратегические, там, неважно. А, закупаются потихонечку. Ламберт Джампер приобрел автомат Калашникова. Следом за ним был куплен Калаш Морфусом. И сейчас еще была приобретена МП-5. Макс 7 и Фулл Фокус пока что размышляют, чтобы им купить. Ну, 6 500 и 5 500 у другого. Денег на комфортный бай предостаточно. Пауза закончилась. И, видимо, это была на самом деле не какая-то стратегическая, наверное, пауза. Да, а просто фул фокус и МАК-7 просто стоят АФК. Вот и все. На самом деле, скорее всего, ребят куда-то попросту отошли. Потому что они, ну, до сих пор АФК и ничего так и не приобрели. еще, кстати, там... А, вот, все. Приобретена снайперская винтовка, а вот фул фокус прям реально АФК стоит. Ну, может быть, получилась такая... Неприятная история, в которой игроку вдруг потребовалось отойти, ну, скажем, в туалет. Макс Минус со снайперской винтовки и в лицо ответочка по морфсу. Между прочим, по количеству взятых раундов а гидры идут пока что в двукратном перевесе. Ну и прокидка в окна означает уже проход через зигзаг, о котором, ну, тут даже и думать не нужно. И так понятно, что сейчас будут... Забирать зигзаг, а зачем тогда закидывать окна? Как раз таки, чтобы в случае чего не получить по спине. А, в лицо. Я на секунду подумал, что не заберет. Но все-таки забирает кожуру, который в наглую пытался зайти в джангл. Ну а теперь уже рассеявшиеся дымы, естественно, не позволяют адекватно занимать зигзаг. Хотя команда микса меня пытаются удивить и действительно занимают зигзаг. Усик напугал соперника со снайперской винтовкой, пострелял в него немножечко, но в результате без минуса убежал. Все, раунд не выигрывается. 14.7, дорогие друзья, и ретейка мы с вами не увидим, потому что в лицо, ну, 9 хп. Ну, 9 хп. Даже невзирая на то, что есть раскидка, есть девайс и все, что нужно для победы в теории есть, это сейв должен был бы быть. Но сейва не было. Неожиданно... Для нас с вами, ну, лично для меня-то точно неожиданно. Зачем-то пришла мысль игроку атаки чекнуть коннектор. Вот зачем-то она пришла в голову, и это было абсолютно, конечно, неправильное решение, потому что, ну, на точке Б кто-то есть, а у тебя 9 хп. Типа, там даже не надо с какого-то крутого девайса в тебя стрелять, чтобы ты погиб. Ладно, это такое, просто любопытство пытался свое, так сказать, Прокормить изголодался, сголодался Полюбопытничал, ну, короче, наказали Ладно Два раунда до победы команде Гидра Микс, однако же, сопротивляться будут И будут сопротивляться, думаю Вполне достойно, учитывая, что у них девайсы есть А вот у их соперников пока что шаром покати Минус от кожуры по усику Есть еще один игрок обороны на меду Но по нему пока нет никакой информации И вот теперь Тамада появляется там И забирает соперников АМА Минус дигла, серьезно? Вот это, называется, будут э, ребята из команды Микс достойно атаковать и что-то делать, да? Пока не очень, честно сказать, пока не очень. Один игрок. Ладно, все. Даже не дали договорить, черт возьми. Слишком спутанный раунд. Со всех сторон пытались заходить на точку э, ребята из Микса. А Гидра при этом вроде бы и были готовы. И вроде бы стреляли неплохо. Но такой себе, дорогие друзья. Также хочу напомнить, что учитывая факт того, дорогие мои друзья, что это матчмейкинг, это не фейс, это не фасткап, а тут 15-15 и это овертаймы То есть имейте в виду, что... Ой, простите, и это ничья Имейте в виду, что этот матч может закончиться на ничейном результате Там -а да! Минус кожура Аркада mp 9 принес девайс. Замечательный расклад вещей для команды Гидры. Главное теперь этот минус, конечно, не потерять. Но Аркада, кстати, на этом не остановилась. Дальше с ЦЗшкой уже пошел вперед. Товарищ с никнеймом в лицо. И в этот раз уже падает Макс 7. Два девайса уже в наглую просто было изъято у команды Микс. И в результате Микс как-то, да, забавненько. Зашли на точку Б. По сути, один. Всего-навсего один игрок туда зашел это Морфус. В наглую ставит бомбу, к нему в спину забегает человек с дробовиком. С новой. И это Усик. И Усик, ну, хорошее попадание. Очень сделал, кстати, хоть Доги Флекс и добил. Смотри, смотри, смотри. Что сейчас будет? Простите, дорогие друзья, аж. Аж что-то слюну проглотил не туда, куда надо. Забавнейший ведь момент Он поставил бомбу специально так, чтобы в случае чего АВП с ковров прострелом Могло убить Дефьюзящего игрока обороны Но В итоге он так долго целился Что уже со спины пришли И бомбу еще в результате сняли Ну, в зачатке, мне кажется, мертвый раунд Был для команды Микс Совсем они необдуманно его сыграли и, конечно, Гидра достигают матч -пойнта. Теперь для победы нужен всего-навсего один раунд. Тамада не промахивается со снайперской винтовки. Причем не промахивается дважды, дорогие друзья. Ну, а теперь уже Молотов закрывает потенциально опасную позицию для игроков атаки. А, прострел такой некислый сейчас из дыма прилетел. 4 хп осталось у кожуры. Вот это прострел, дорогие друзья, называется. А дай я просто постреляю в дым, гляну, что там. Глянул. Ламберт-джампер. Минус-тамадан. Спиной открываемся под коннектор. И Макс 7 последний. У максевана 7 снайперская винтовка. И он должен сделать сейчас очередной, черт возьми, ну не эйс, но 4 минуса. Только 4 минуса способны помочь выиграть в этой непростой сложившейся ситуации. Два соперника в упоре. И промах, который ставит точку и подводит черту под этим матчем, дорогие друзья. Команда Гидра становится победителем в четвертом матче в своей, ну вот пока что на данный момент, беспроигрышной серии.